Всем здорово. с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на ролик скала Джохан. Грена, черная дыра, Prey, PUBG и Deus Я уже давно на Джохана не снимал реакции, давайте посмотрим, что новое вышло у него. Мне, пожалуйста, BigTasty, маленькую колу, Какого оператора? Ты меня слушаешь или нет? Что за меня Что это? Что это за 3D-печать? Что это? и Возможно, чё ты умеешь пирамида <звук> какая штучка дать <звук> я это про это так понял дальше а мне понравилось давай-ка еще <звук> раз а в, в, в смысле не обнаружено я же О, дебил, а дебил клинически <звук> <области в> <звук> шутки шутки <звук> интересует давай <звук> сюда. знаете ли вы что человек может прожить без крови до 30 минут да что ты Смешная шутка. Я запрограммирован улучшать манеру общения с больными методом круп и Не понравилась шутка. Джохану. А ты. А, ты мост, ты мост можешь видеть. Так никого не было, да, тут нет. Я ж не знаю. Я буду сейчас с этой стороны смотреть тогда аккуратненько. Баги. Баги, пожалуйста, не шуми. Нет! Остановись! Остановись, идиот! Остановись! Бля, задержка сети. Остановись, придурок, блять, какая задержка? Да что за хуйня, блядь! остановись, дебил! А ему все равно, да? Да. Уважаемый, ну, и поедет куда захочет. Пожалуйста, иди. Остановился? Охуительно, охуительно нам не рок от я, не я в проект только демоверсию играл в первый банк, час и я тебя уже знаю. В космос я, я там не раз, выходил Мне понравилось Умственные способности способности у самого у тебя не снижены Вот а ты чё, охуел вообще что ли? железка ебаная? Какие умственные способности снижены? А поебалу. Куда исчез, блять? Вот. Способности у меня снижены. какой, бля, борзый. 10 метров в секунду. Неплохо пидорим, кстати. Идем вполне стабильно. Только вот как тормозить, как тормозить. Что-то в его словах было. Да, действительно, раз такой управлять не может. Нельзя взять. Боже, чем еще можно поживиться прям. Это мы тоже берем. Симулятор Криптомана. Это можно взять? да Нельзя взять задницу. Это мы не можем взять тоже. Ладно, идем дальше тогда. О, а это можно взять? Да, турель можно брать. Уважаемый молодой турель. Можно? Нифига себе. Доберем да берем с собой. Берем с собой, берем... Э, так, кто у нас такой? Подожди здесь. Это у нас... Ой... Джейсон Чанг, труп. Это тебя размазало. до чего ж ты тянулся? Прям как я когда в пятницу прихожу домой после пьянок. Тоже обосрался. б твою мать. И Tell sex. Супергеройское приземление! Ну, конечно, блять, все. А да, супергеройское постам, приземление! Нихуя нового. Ладно. Поехали графончик нет чего такого что за сенса вы че с ума сочи что ли блять как так можно давай поменяем сразу это дело Где это находится вот тут думаю процентов 10 будет как раз таки самое то так, сейчас поставлю здесь столько же на фигу не поставишь поставлю здесь столько же не предусмотрено так уж и что ли блять Не, я на такой. Издец. Пёс с тобой, значит, будет бросать, не играть. Пила. Здравствуйте. Повернуть, опустить, бросить, бросить. Блядь, не хотел бросать. Иди сюда. Хотел повернуть. Вот интересно посмотреть. А что можно с тобой сделать? Было бы очень неплохо, если бы можно было тебе засунуть в руку. Блять, не хотел бросать, сука, иди сюда. Серьезно? Фейл! Серьезно, это, блядь. Блять, какой же я талантливый человек, это просто. Ты это видел, братан? Просто это. У меня нет слов. У них тут несколько генераторов запущен. Придется взламывать панель. Да как у меня это получается? Ты серьезно что ли? Я, ну, что, я это... ведро туда тоже закинул. Но у меня еще есть хер с Пошел. тобой. Слезай оттуда! Слезай! Слезай нахер! Третий раз. Серьез. Бля, да где это? А, опять я заблудился. Сука, да где этот магазин, чертов? Улица Пушкина, Колотушкин. А, вот же, вот же, этот дом. Вот, ё-моё. Добрейший вечерочек, снимаю шляпу. О, даже шляпу снимаете? Ну, блин, мне бы, мне бы. Какая странная шляпа, как, как видите, я бомж. Мне бы оружие. По... Легко, за этот Ох, ты я. Здесь да. я вам могу да, предложить, например, вот этот отличненький пистолетик. ну, ну, он же маленький. Вы же сами понимаете, что такие мужчины как я и вы, собственно, хотя бы не мужчина, ну мне побольше, побольше. Да например, вот этот юмпик. Ну, вы не совсем улавливаете суть. Мне бы побольше оружия, побольше. Окей. Побольше. Вот, бы. вот, вот дробовик берет. Конечно, неплохо, но, но не то. Нет, мне бы побольше, пожалуйста, еще побольше. бы. Ну, побольше, хорошо. Вот этот дробовик. Ну, он, конечно, большой, но, наверное, наверное недостаточно. Можно что-нибудь еще <с больше? Так, вам нужен ствол еще больше. Мне нужен ствол еще больше. Мне тут оружие больше. Огонь по своим. Если хочешь большие стволы, иди играй в War Thunder. <смех> это <слишком смех> смысленно прозвучало. <смех> ты можешь сказать, <смех> большие пушки. <смех> а если ты тоже любишь Это просто пиздец. Это, это просто пиздец. Сука, омерзительный кусок черного дерьма. Тебя невозможно пройти. Ты, может быть ты... О, кстати, я это тоже на него натыкался в дымоверсии. Это тоже ими так под вопросиками было. Я пытался убить, нифига. Кажется, это мой шанс. Кажется, это мой шанс. Поехали. Слишком быстро восстанавливается. Блядь, да как-то быстро так все попал, пидор. Иди нахер, пожалуйста, блять, пошел! Труба, труба, труба поможет всегда. Труба везде поможет, труба, везде поможет. Пидор, ты, блядь, костлявая сука, животное. Как же я тебя, блядь, ненавижу, сука. Последний раз. Последний, блядь, раз. Какая-то штука была, я точно не помню, что это за хуйня, но. Вот это, по-моему, да. Сейчас, короче, мы и узнаем, как эта хуйня работает. На, лови, пидор, поиграйся вот с этим. О! Его просто засосало куда-то. Хочу себе такую. А давайте вместе, как у просто, я не знаю, вообще прям втроем вот все время. Вместе, как у ёбки. А я пять. Да ты долбоёб! Своего же поджёг. Туши меня. Ой, я тоже горю. Дай поёбал. Что он кинул, что он кинул, что он кинул, что он кинул, что ты кинул. Отойди, сука. Что ты отойди, что он кинул. Гранату кинул. Я просто слов Да. Это называется анальное изнасилование. Канопат его пострелил. Я предлагаю тебе сделать тактический ход. Очень, очень неплохо. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Очень рад, что вы до сюда досмотрели. Значит, ролик вам таки зашел. Ну, соло момента мне даются довольно тяжело. Скилла, так сказать, еще не очень много, но тем не менее огромное спасибо. В этом ролике планировал ответить на вопросы, но э, случился небольшой форс-мажор. Я заболел, горло болит Адово. Поэтому это все дело я переношу на следующий ролик. Кстати, друзья, в этом году я посещу Игромир. Вся инфа есть на моей стране. Смарт хочет, поехали. До следующей субботы, друзья, покеда. А я уже в реакции на Мармок сказал, что я на Игромир не пойду, потому что я буду занят. Вот и все. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хочешь не подписать новые видео в своей ВКонтакте. Подписывайтесь на Джохана, если понравился этот ролик. Мне, в принципе, понравился. И до следующего видео.